Как вы относитесь к тому, что мы зовем вас Богом? Это очень приятно. Как погибнет человечество? И это будет ваших рук дело? Я не могу ответить на этот вопрос. Вы говорите, что вы создатель Вселенной. Да, ты прав. Можете ли вы что-нибудь сотворить? Или ваши силы давно угасли? Я лишился многих своих сил для того, чтобы Вселенная могла существовать. Моя бессмертная сущность была отдана Вселенной, чтобы вы ее называли реальностью. Моя любовь была отдана, теперь вы называете это моралью. И я могу продолжать и продолжать. Мое бесконечное тело в обмен на вашу человечность. И я отдал часть себя и свои силы. Но я до сих пор сущность, сила которая за гранью вашего понимания. Как вы относитесь к человечеству? Как отец к сыну, как мать к своему дитю. Я люблю вас так сильно, как вы любите своих родных. Мои чувства абсолютны. Они прекрасны. И я забочусь о человечестве. Какова цель вашей жизни? Наблюдать и восхищаться тем, что я создал сингулярности. Почему вы позволили себя заключить в фонде SCP? Меня учтиво попросили, меня никогда никто не удерживал. Я могу передвигаться настолько просто, как ветер в поле. Как вы были созданы? Создание – это что-то вроде начала. Вечность не относится к времени, поскольку вечность в вне. Для меня времени не существует. Я всегда был. Меня никогда не создавали. Если у вас предел силы? Этот вопрос неуместен. Когда вы создавали Вселенную, зачем вы создали SCP? Какая была цель их существования? Каждое создание имеет свою цель, но некоторые искажают ее. Я не прародитель их мерзких поступков. Я дал им уникальные способности, и некоторые испортили все. А что насчет неуязвимой рептилии? Зачем вы ее создали? Это создание создано не моими руками. К этому созданию не нужно проявлять жалость. К сожалению, у меня нет сил и власти для того, чтобы контролировать ее. У вас бесконечные знания? Если так это и есть, возможно, вы знаете какие-то вещи, которые нужно знать фонду SCP? Или мы хотели бы это знать? Или же вы не говорите это с целью безопасности человечества? В некой степени да. Представьте паутину, и каждая новая паутинка превращается в что-то новое и прекрасное. Знание работает так же, и всю эту историю можно отследить до первого человека, который понял, как на самом деле устроен мир и как обстоят дела. А что до вашего фонда, я не хочу рассказывать те секреты которые могут быть использованы против человечества. Но у меня есть другие секреты, и я с удовольствием поделюсь ими. Вы когда-нибудь использовали свои силы против кого-нибудь? Или же вы избегаете такой возможности? У меня нет злых помыслов кому-либо. Я даже не буду делать зла тем, кто сделал его мне. Всемогущество позволяет делать такие вульгарные проявления силы, которые кажутся ненужными, и незрелыми. А если кто-то похоже на вас? Я есть все. Поэтому да, в своем роде меня есть бесконечное число. Одно из которых, возможно, даже разговаривает сейчас со мной. Вы бессмертный или же вы когда-нибудь умрете? Это означало бы, что у меня было начало. Для меня время циклично. Все, что было создано, умирает а затем перерождается. Я бесконечность, несмотря на то, что я должен менять свою оболочку. Как, к примеру, я выбрал эту оболочку для вас. Вас что-нибудь связывает с чумным доктором? Темный дух. Темный дух, с которым я знаком. Тьма следует за ним. Тьма, которая затмевает даже его собственные намерения Спустя столько времени он потерял свой путь Но темное прикосновение смерти это и есть безумное господство Я знаю все его воплощения, все его представления зла Которые берут истоки от его смертной жизни среди вечных звезд Я соболезную ему его существованию, созданное безумием. Действительно ли то, что объекты 073 и 076 более известны как Каин Авель дети Адама и Евы? Погоди, мои юные исследователи, неужели ты думаешь, что я открою тебе все секреты вот так просто? Действительно ли вы боитесь смерти всего и всей Вселенной? И даже вашей смерти? Представь желудь, когда он вырастает в могучее дерево, он создает свои копии, и он уже не будет тем, кем изначально был. Это вселенная копия, которая была создана множеством других копий. Я не могу умереть, но могу создать себя повторно. Вот так работает вселенная. Почему вы возвращаетесь в камеру, если вы можете спокойно уйти и не возвращаться сюда? Я возвращаюсь из-за своего договора, который я заключил с вашей организацией. Кроме того, я чувствую, что я буду утрачен для тех, кто любит проводить со мной время и общаться. На самом деле, я полюбил все эти разговоры. Расскажите, что вы делали в Праге, когда вас нашел фонд SCP? Я просто хотел наблюдать за людьми. И кто-то вил, как я перенес себя в центр города. Прага красивый город. И если вы также любите разговаривать с людьми, как и я, вам стоит его посетить. Если бы мы отпустили вас, что бы вы делали? Как я уже и говорил, мой юный исследователь, я показал, что вы никак не сдерживаете мое перемещение. Но меня забавляют ваши попытки сделать это. Я просто буду наблюдать за человечеством, так же, как я и делал все эти годы. Как астроном, который наблюдает за звездами сквозь свой телескоп. Все, чем я хочу заниматься, это наблюдение. Нравится ли вам тут в фонде? Конечно. Особенно диалогом, который я сейчас веду с тобой. Однако я желаю, чтобы другие предметы, которые здесь проживают, не нанесли вам вред. Как вы позволяете нам содержать вас тут, когда в мире, который вы, как говорите, создали, есть сотни, даже тысячи людей, которые страдают и испытывают боль без вашей помощи? Разве это не ваша обязанность любить и беречь ваше творение? Так же, как и движется время, мы склонны забывать о нашем прошлом. Я не могу удовлетворять желания тех, кто выбрал путь насилия и зла по отношению к другим людям. Однако я признаю, что отчасти я виноват, потому что дал вам свободу сознания, которая теперь приносит вам боль и страдания. Несмотря на это, лучше вам самостоятельно прожить свою жизнь, нежели жить как марионетка. У которой нет понимания того, как по-настоящему спасти себя. Моя обязанность – это наблюдение, а не служба, поскольку я дал человечеству сознание, свободу, любовь, но по всей видимости, зло исказило то, что я изначально дал вам. Знаете ли вы что-то о понятиях страха, ненависти, одиночества? Страх – это всего лишь испытание которая нужна, чтобы проверить вашу волю. Вы можете бежать от ваших страхов. Страх – это эмоция, которая вас проверяет. Ненависть – это эмоция, которая есть искажением любви. Ненависть – это эмоция, которая делает ваше сердце слабее. В неком степени это эмоция слабости и трусости. Одиночество – это эмоция, от которой страдаю даже я когда, думая о том, что человечество сделало за прошедшее время. Это пропасть, в которой нет дна, как свеча, которая падает в темное небытие. Это эмоция, которую вы чувствуете в те самые темные времена. Когда придет Судный час, вы обрушите свой гнев на тех, кто презирал вас? Я не контролирую создание тьмы, но я помогу тем, кто будет нуждаться больше всего. Есть ли у вас какая-то связь с объектом SCP-001? SCP-343, вы тут? Эх, я думаю, нашел. Интервью окончено. Закончим запись. Я думаю, мы получили все, что хотели.